«Вовочка, проспрягай, пожалуйста, глагол кричат. «Я кричу! Ты кричишь!» «Вовочка, потише, потише!» «Я шепчу, ты шепчешь!» Вовочка взял у матери тысячу рублей и сказал, что пошел к друзьям играть в карты. Через два часа звонит ей и говорит «Мам, корову можешь не доить, она уже не наша!» Вовочка понял, что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попался желток и белок. <реклама> Урок ОБЖ. Важно знать правила безопасности. Как вести себя на природе. Вчера в лесу я увидела гадюку, и она меня не укусила. А все потому, что... Потому что они своих не трогают? <реклама> на уроке истории. Вовочка, чего хорошего ты можешь сказать о Чингисхане? Это был лучший тренер сборной Монголии по силовым видам спорта за всю ее историю.